Добрый день Сегодня, конечно, погода и дождь, и снег, и ветер Здесь ветер не мешает записи Значит, некоторые события То, что летающие тарелки наблюдатели, они как есть, так и есть Они нам не мешают Просто обнаружены две планеты, ну, скажем так, сокрытые прямой видимости, которая вот занимается вот этой ерундой. Я еще с ними не общался никаким образом, но просто ваше мнение я посмотрел. В принципе, скорее всего, может быть, сделаю, чтобы отток энергии с Земли не было, и, соответственно, негативное воздействие на Землю тоже какое-либо было остановлено. Ну, а там просто находятся цивилизации, не знаю, шести-семи мирные которые не в физическом теле, а в, ну, скажем так, в ментальном. Но меня волнует... А, ну еще событие, значит, один из проснувшихся богатарей разрубил сетку над землей, золотую, ледка так называемая, или сетка. Поскольку я понял, это был типа фильтра, который наши все мысли, намерения, там и прочее, которые собирались то есть искажались как минимум то есть и вся вселенная думала что у нас тут все хорошо то есть ну как бы маскировала землю От прямых общений со вселенной так что сейчас ваши мысли формы должны уже обретать непосредственно материальные Намерение. Единственное, с намерениями будьте аккуратны, потому что попросили вот это намерение, что для всех паразитов, как правильно то она звучала, ядовита. Да, вот именно ядовита для всех паразитов ядовита наша земля. То есть это намерение, если оно не связано с конкретным сущностью или на того кого воздействует оно уходит в пространство и там она начинает накапливаться и оно может нам ответить так скажем не очень хорошим результатом потому что ну, паразитами можем быть даже мы с вами потому что ну, бывает допустим в отпуск когда уходите там три-четыре-пять дней вообще чтобы никого не видеть все отключаете отдохнуть ну, в этот момент мы тоже паразиты в некотором плане так что слово паразит, оно многослойно и поэтому может быть как бы прийти обратно просто для конкретных если кто-то есть на вашей территории, это можно принимать а так вот, ну как бы в общем в то лучше пока приостановить ну, Вот именно вот это что ядовито просто уходите свои измерения все. ну и так далее и меня волнует тут вот сейчас вопрос. Завтра 27 число, с 27 по 7. Особенно пик, скорее всего, будет где-нибудь 1-2. Вот это негативное воздействие уже наших космических планет на Землю. То есть может приводить к социальным взрывам. Но, в принципе вот еще сегодня 26, а мистика уже, там идут угрозы какие-то. То есть буквально любое слово может зацеплять. То есть, эм, так скажем, люди, они будут. Склонны к конфликтам. Так что будьте аккуратны, осторожны. Просто личные слова. То есть, как скажем, следите за базаром условно. То есть может прилететь неожиданно откуда угодно. И вот с этими, которыми сейчас у нас идут разборки с государством, здесь тоже, вот, как-то приостановить вот эти агрессию, чрезмерную агрессию, как со стороны как структур государства, так и со стороны протестующих. Потому что желание вывести на кровавый конфликт в нашей стране очень много, особенно у правительства, чтобы списать все свои проблемы на эту ситуацию. Ну, как вариант, я уже предлагал, то есть в эгрегоры добавить добро, как любые структуры, государственные, там образовающие, даже к тому же Навальному, чтобы вот это добро туда как маленькую капельку бросаете, и она быстро, вашим намерением быстро распространяется по всему эгрегору. Все, я думаю, это сработает, по крайней мере, на данный период, вот, грубо говоря, с 27 по 7. Все. Погода пока сегодня Успокоилась даже <смех> Радости, счастья, спокойствия Я Руси, благодаря